Готовые зарабатывать больше? Стабильный доход 100 долларов каждый месяц при однократной инвестиции 1000 долларов на зарядную станцию. Установит и сделает ваше зарядное устройство источником чистого дохода компания «Автоэнтерпрайз». Новую станцию через приложение увидят все владельцы электрокаров. Мониторить количество клиентов и пополнение баланса вы можете через смартфон. С Авто Enterprise зарабатывать просто и удобно. Вы можете не просто покупать новые зарядные станции, но и строить собственную зарядную сеть. Заказывайте первую зарядную станцию прямо сейчас. Детали на сайте.